Играть старые добрые прятки Я буду искать Свет есть, света нет Свет есть, света нет Свет есть, света нет Мед. Ты никогда больше не увидишь дневного света Застрявший здесь, играй в игры со мной навечно, навеки веков света нет. Bye -bye.